Я являлся свидетелем, как к нам, когда мы приехали в, убежное, в кооператив «Гаражный» встали, то нам привезли около 20 человек людей, там были и женщины, и мужчины, у них мирные люди, у них были белые повязки на руках, Привезли их с правого сектора люди. Нас было там шестеро и еще два. И была команда, чтобы их расстреляли. Мы на вопрос наш, зачем мы это должны делать, старший ответил, что это будет наша месть за э, бучу убитых вроде бы как буча мирных людях мы отказались это делать за что э, нас разоружили и тот же э, гараж были мы опущены в яму за мной старшего э, там он не называл это люди, которых мы увидели первый и последний раз, больше мы их не видели.